Так, мы сегодня, я вас, может быть, добавлю какой-то интриги этой истории. Сегодня сюда приходили телевизионщики и сняли клип. Ну, то есть нас снимали для клипа на эту песню. И выяснилось, пока мы записывали, что я не знаю слова, а Гриша не знает свою партию. Честно, это правда, так бывает. И самое ужасное, что этих слов, я не знаю, где они. Они где-то здесь. тоже их Да? Да. Да, ну, значит, это вот... Э... О, ха -ха, слушайте, она, какая чудесная песня. А. <реклама> <реклама> Я ее когда-то когда сочинял и не довел до конца, она такая была. Мы маленькие муки, мы творческие муки, Мы любим в гости по ночам ходить. Кто двигает науки? Кто пишет всякие штуки, впускайте нас и завольте нас любить. Мы муки, словно дети, мы слышим все на свете, у муков уши длинные растут. За творчество в ответе, хоть в свете, хоть в клузете, мы рядом, мы все время тут, как тут. Мы муки, Муки, муки, мы творческие суки, мы носим руки в брюки, И челку на пробор, мы Веселые подлюки, Мы гнем вас, словно луки, И мы на все палькнудем большой прибор. Мы мучили Толстого, Стравинского, Хрущева, Пелевина терзаем до сих пор. Мы этих упустили, но стольких загубили Сердца от счастья бьются, как мотор Ах, если б всем писакам понадавать по спинам Мы б смело удалились на покой Но вот мерзавки-музы приоткрывают шлюзы И творчество опять течет рекой мы муки, муки, муки, от нас тоска и глюки, И трюки, Чтоб спать вам не давать, Чтобы рисовать не спели, Чтобы никогда не пели, Мы будем вас долбать, долбать, долбать. Потом дальше был длинный проигрыш, а потом, значит, должно было как-то э, закончиться бурно, и... но ну, закончилось примерно так. А если бы мы не спали... Если б не долбали, как много сочинялось бы дерьма. Его и так немало, но все-таки завалы Пока что не грозят ни вам, ни нам. Мы творческие муки, мы просто бяки буки, мы не помрем со скуки. Покуда есть творцы, хоть мы баши бузуки, у нас не руки крюки. Да и вообще мы просто молодцы. Я случайно это нашлось.